Всем здравствуйте сейчас буду делать прививочку на яблоне. прививать буду грушу при первый способ эта прививка будет улучшена копулировка выбираем сечение на веточке яблони соответственно сечению привоя груши делаем срез на привое две трепочки почки и делаем зарез косой потом на этой косой будем делать язычок. Вниз от первой почки начинаю делать срез косинки. Примерно где-то полтора сантиметра отступив от нижней почки. С первого раза, если не получается ровный срез, повторяем это второй или третий раз. Сейчас делаю примерку, чтобы соответствовала длина косой линии среза. Теперь делаем язычок, зарезаем на привое и потом на подвое. Вот, зарез делаем и там, и там. Зарезали. Теперь лишние почки удалим, потому что я взял длинную веточку. Вот, две почечки достаточно, и лишние мы пока оставляем. В дальнейшем на другое место она тоже будет прививаться. Делаем вставочку и обматку, обматываем ниткой хлопчатой бумажной. Я брал утолщенную ниточку, обмотал ее. Так, простенько, затяжечку Вот так она у меня выглядит. Улучшена куполировка, соответственно, она улучшает тем, что нету никаких узлов. Все ровно и ровно срастается. И ровно она сама по себе выглядит. Вот так она выглядит. В узле, как показано, здесь. Сейчас приступаем обмоткой стрейч лентой или скотчем. Обматываем ее. Я сильно ее не прижимаю, просто так ее обматываю от всяких внешних и бактерий. и вредителей, чтобы туда ничего не попало так лишнее. Затягиваем ее на узелочек и все. Через 2-3 месяца ориентированно пленочку я развязываю, нитка остается, нитку я никогда не снимаю. Она остается от погодных условий, она потом разлагается, чтобы... Вот так и выглядит узелочек. пусть она прирастается теперь будем делать прививку тоже груши на яблоне в расщеп только тоже выбираем веточку соответственно сечению привоя груши и делаем срез так же само на привое две почечки а на подвое небольшое расстояние Делаю примерно 3 сантиметра от ветки. Зарезаю клин. Вот так он выглядит, это клин. Делаю углубление плечико небольшое, где-то миллиметр, может там полтора, но небольшое. И так же самое вот делаю расщеп на подвое яблони. И делаем вставку. Вставляем друг в друга. Просто вставляем и все, Вот так она выглядит, когда уже вставлено, вот это все соединяется. Теперь будем это соединение делать обмоткой нитки хлопчато-бумажной, сильно прижимая ее, чтобы лучше была срастаемость. Вот ее прижимаю, обматываю. Плотненько так. И я узелок не затягиваю, просто лишние 2-3 виточка сделаю, и потом, смотрите, пленку она будет, нитка удерживается, не размотается. Потом она сама по себе, пленка снимается, и нитка эта от дождя, погода, солнца разлагается, и просто освобождается ветка от лишних этих привязанных и ниток, и всего. Вот обматываем теперь. Стреч пленкой, скотчик так называемый. Он не клейкий, простая ленточка такая. Ее я сильно не затягиваю, но притягиваю, конечно, чтобы она плотно прилегала, чтобы не было свободно там доступа, потому что пойдет сокодвижение и что, соответственно, лишний сок из подбоя не выходил. Сюда пусть он лучше идет на почки привоя, чтобы они были жизнеспособные. Вот теперь завязываем на узелочек стрейч пленочку эту и на этом будет весь процесс двух прививок завершен. Конечно враще прививка проще делается и быстрее она. срастаем сами там она нормально но Улучшенная полирочка чуть-чуть получше. Она и выглядит, и срастает лучше. Вот так оно все мне получается. Всего доброго, желаю и вам успеха в работе, привезших работ. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.